Всем привет! Хочу вот показать свой бульбулятор. Или как это как я его называю? Или как правильно его называть аэратор. Собранного из нас насоса и внуляционных труб. В основном сороковки. Даже не сороковки, а 32 -й. Вот он. У меня вот так вот в пятницу я не успел тем более, сейчас рано имеет неохота было вылазить и пророк рубить я его включаю на выходные я сюда просто посадил 20 килограмм малька карась в основном ну и чуть, -чуть карп на живца продавали вот, прикупил как раз дешевле получается запустил также я сюда запустил локуми и плату это то что поймал на пруду на озере точнее ну и для улучшения экологии так сказать моего пруда решил включать на выходные аэрации круглосуточный я его не включаю но выходные включаю. сейчас вот снег у нас выпал ну и за сутки он что-то его слабовато как-то оттаял а так до этого было даже минус 10 полыня была более менее отличная я посмотрел на интернете. Вот он у меня. Вот так вот. Сконструированный. Тоже все в Ютубе сделано. Насос Прости. простейший и канализационная труба. Здесь сгончик на сорок оцинкованный накручена на него его же родная пластмассовая, пластмассовая переходничок под шланги причем я его не резал ничего сколько качает столько качает и канализационная труба вот, в принципе если его до суда опускаешь он воздух это качает если выше все, воздуха больше нет. Также груз сюда прикрыл, прикрутил. <свист> ну, вот он как-то вот так вот работает. Ну, надеюсь, мои рыбки довольны. Ждать я не захотел, когда рыбы начнут искать выход. Сейчас уже, грубо говоря, конец января. Какой сегодня у нас? 21. В То февралю, -то, как всем ясно, воздухообмен плохой, а так как здесь все-таки плотва и окунь, ну и карп, им нужно кислородик побольше, поэтому приходится по его регулировать. Глубина пруда в этом месте где-то около 6 метров. Пруд где-то имеет 20 на 20, так что, в принципе, все им платят для жизнедеятельности. Но ну, на всякий пожарный все-таки я его обогащаю кислородом. Также вот начал делать пирс зимой потому что удобно пропил это забил деревянные коле здесь уже все-таки глубина вот именно где у пирси где-то глубина 4 метра а с лодки это делать не охота да и довольно проблематично можно и лодку повредить и все зимой воткнул забил а уже остальное все доделается по весне В принципе, пузырьки хорошенькие. Мелкие. Думаю, что кислородом вода обогащается хорошо. Ну а там посмотрим, что у нас останется от рыбы. Будет, падешь, не будет, падешь. Ну, думаю, что в принципе должно быть все хорошо. Единственное, что, конечно, корма у них здесь минимально. Потому что только в августе месяце я этот пруд выкупал хотя осень была теплая может чуть завелось тут пруду но конечно это может не хватить для такого количества рыбы поэтому периодически портирую мотыля чтобы было хотя бы что-то покушать ну вот, всем пока, до скорых встреч.